Я убедился нынче сам, <свес> что надо верить чудесам Понять мне это все помог один веселый паренек Ему отныне предан бессыл <свес> <свес> Ты какой